Три крайности, которые убьют ваш сетевой маркетинг. Привет друзья, на связи Костяков Василий и сегодня мы разберем три крайности, в которые впадают новички, развивая свой MLM бизнес онлайн. На первый взгляд они не очевидны, но они могут стать действительно серьезным препятствием для роста вашей структуры. Если вы совершаете эти маленькие ошибки, кандидаты уходят от вас просто к другим наставникам, хотя могли бы быть в вашей команде. Ну, кто-то скажет, подумаешь, кандидатам больше, кандидатам меньше, но поверьте, здесь, как и в спорте, каждая секунда на счету. А секунды уже складываются в победы. Поэтому у новичков каждый новый кандидат или партнер действительно на счету. Представьте, что каждый месяц вы не досчитываетесь одного партнера. За год это уже 12 человек в вашей первой линии. И есть такое выражение, что никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь, но иногда мы теряем там, где можем быть просто немного внимательнее. Звучит странно, да? Ну что ж, сегодня я покажу вам три крайности новичков при работе с кандидатами. Досмотри это видео внимательно до конца и обязательно работай над ошибками. Итак, крайность номер один — нехватка или привязанность. Это очень типично для старой школы MLM, но, к сожалению, этот подход сетевики переносят и в интернет. Это подстройка под кандидата, попытка быть хорошим, удобным наставником, намерение подписать любой ценой. Поэтому, когда новичок начинает давить на кандидатов, писать вот такие огромные полотна сообщений, фанатично приглашать на презентацию, всячески спамить, можно ставить диагноз. Потому что успех в MLM бизнесе через интернет не имеет ничего общего с тем, чтобы бегать за кандидатами. И превращаться, конечно же, в угодника для своих партнеров и клиентов. Понятно, что мы хотим получить результат скорее, но это не повод цепляться за кандидатов. Просто запомните, нуждающийся партнер привлечет таких же нуждающихся и неуверенных. Нуждающимся человеком легко манипулировать, а вы вряд ли хотите, чтобы ваши партнеры это делали. Нуждающийся предприниматель отпугивает сильных и опытных кандидатов. Согласитесь, сложно поверить в серьезность бизнеса, когда вы хватаетесь за каждого, как за спасательный круг. Хочу сейчас акцентировать ваше внимание на том, как это лечится. И первое лекарство – это бессмысленно строить бизнес на одной мотивации, не имея системы рекрутинга онлайн. Когда система настроена и каждый день вы видите 3-5 заявок людей, заинтересованных вашим бизнесом, вы забываете, что такое нуждаться в партнерах. Есть и второе лекарство. Смотрите, проблема подстройки под кандидата – это страх потерять команду и неполноценность своего Выделите время и распишите реальную ценность вашего суперпредложения, которое вы предлагаете своим бизнес-партнерам. Не опирайтесь на то, что может дать любой партнер вашей компании. Вы приглашаете не в компанию, а в свою команду. Что можете делать и дать лично вы? Знания, тренировки, бизнес-навыков, развитие бизнеса онлайн, персональное обучение, доведение до результата. Нужно все детально продумать и сформулировать так, чтобы, посмотрев свое предложение, вы сами осознали, насколько оно крутое. Доработайте ваше уникальное личное предложение до тех пор, пока не прочувствуете, что оно дорогого стоит. Критерий такой. А вы сами? Подписались бы, не задумываясь? Когда вы даете реальную ценность и переполненность тем, что имеете, ощущение нехватки уходит. Вторая крайность – это преждевременное дистанцирование. От тренеров, наставников иногда можно услышать подобные рекомендации. Вас должно немного не хватать, типа, ваше внимание люди должны заслужить, нужно ограничивать доступ к телу и так далее. В этом есть, конечно, доля правды, но новичкам в начале развития бизнеса прощупать вот эту грань достаточно сложно. И в итоге рождается еще одна крайность, это чрезмерное отдаление и даже холодность в общении со своими кандидатами. В то время как им нужна ваша искренняя помощь, открытость, также нередкость подрастающие лидеры хватают... Корону какую-то на голову Знаете, лишняя гордость С собой появляется с Своими результатами И это всегда не лучшим образом отражается На дальнейшем развитии Поэтому важно понимать, что на начальном этапе Когда вы подписываете 1 два человека в месяц Ни о каком дистанцировании создании дефицита внимания С вашей стороны не может быть и речи Но помните И о крайности номер один: Сильно залипать на кандидатах тоже не нужно Во всем нужна мера Крайность номер три – это несвоевременность. Речь о MLM-предпринимателе, у которого не продуманы каналы связи с кандидатами. Из-за этого вы не успеваете быстро среагировать на вопросы, там, письма, сообщения. Представляете, вы открываете свой директ и видите сообщение двухнедельной давности от человека, который спрашивал о вашем маркетинг-плане. Но, скорее всего, вопрос уже, конечно же, не актуален, и эта заявка пропала. Поэтому в идеале реагировать нужно в течение 24 часов или даже быстрее. Кстати, быстрый ответ – это ваше преимущество перед лидерами, которые не успевают среагировать вовремя из-за загруженности, из-за работы с партнерами, там, проведения разных школ. И в итоге кандидаты, не дождавшись, подписываются к другим. Это прям реальная ситуация, когда кандидат хотел прийти в бизнес к лидеру, но в итоге обратился к начинающему. И это звучало так, что я постучался сначала там к такому-то человеку, он мне не ответил, потом я написал другому лидеру, задал вопрос, но и он мне не ответил. Я подождал и понял, что там не до меня, типа да и вряд ли у него хватит времени возиться со мной, поэтому решил обратиться именно вот к тебе. Люди ценят, когда вы отвечаете им быстро, ведь новые партнеры ждут ваших ценных рекомендаций, звонка, стартовых инструкций сразу, а не через неделю. Читатели хотят чувствовать, что вы живой, реальный человек, который читает их сообщения и интересуется ими. Поэтому оптимальный вариант, когда у вас специально для бизнеса организованы 2-3 основные социальные сети, куда вы постоянно заходите и все контролируете, а также кандидаты могут гарантированно найти вас в одном из мессенджеров, то есть Skype, WhatsApp, Viber, Telegram, там, что угодно. Вот, примерно вот так. Что ж, друзья, надеюсь, в этом видео вы нашли для себя новые полезные тактики для развития вашего крепкого и надежного бизнеса в интернете. Буду очень благодарен вам за лайк и комментарий под этим видео, и подписывайтесь на мой YouTube-канал, где минимум один раз в неделю я буду выкладывать просто самый ценный, ценнейший вообще контент и свои наработки. Искренне надеюсь, что вы сможете быть более эффективными и держать руку на пульсе вашего бизнеса, стремительного вам развития и активных вам партнеров. До скорой связи, встречи в индивидуальных разборах и новых видео. Пока-пока.